Ну как, похож? <плодисмент> а -а -а. Как трешит? Это? Ребятки, всем привет! Вы на канале Видео Бэйби или на канале Видео Baby Life? У нас два канала, обязательно подпишись на оба ссылочки в описании. Вы очень ждали сегодняшнее видео. Я знаю, что вы хотели, чтобы я сделал ответку дочке за то, что она мне сделала жесткий пранк надо мной. Вы помните это видео, это прошлое видео. Тем, кто не видел, посмотрите, ссылочка вот именно вот здесь. Ребят, Лера меня так разыграла в прошлом видео этим жестким пранком, как она побрилась на лысо. Я не знаю, я, я, у меня чуть волосы дыбом не стали. Я думаю, вы все это видели. Я читал все комментарии, перечитал. То, что вы там уже перематывали по 15, по 20 раз, смотрели мою реакцию. Я сам, наверное, весь в перемотках, постоянно вот на репите был. В общем так, сегодня я отомщу ей за то, что она меня разыграла. Так что, Лера, жди, я тебе сделаю такую месть, что ты просто будешь офигевать. Леры сейчас нет дома. Я ждал, когда я останусь один. Я сейчас вот для вас это все снимаю. У меня есть еще одна камера. Мы будем снимать на две камеры. Две буду прятать. Я знаю, как это уже приблизительно будет. Не знаю, получится оно или не получится. Смотрите вместе со мной. На Алиэкспрессе я заказал вот такой вот маленький пакетик. Ссылочку я обязательно оставлю в описании под этим видео. Открывайте и смотрите. Можете также разыграть своих родственников, либо друзей. Вот такой вот есть язык. Он резиновый, ребят. Он очень сильно похож на наш вот человеческий настоящий язык. Ну вот посмотрите, вот настоящий резиновый язык. Запах неприятный, ну до ужаса неприятный. Вот прям сейчас сюда воняет. Вот его даже в рот берешь, это я уже пробовал. В общем, это будет вот такого вот плана. Ну как, похож? Он тянется. Мммм. Похож на настоящий язык? Пишите обязательно комментарии. Лерка придет, не знаю, как это будет, ребята, это все пранки, вы знаете, это полнейшая импровизация. Вот как повезет, получится, так получится. Посмотрим на ее реакцию. Вот она мне сделала жесткий пранк, я ей обещал, что Лера, я тебе отомщу, я тебе сделаю такой жесткий пранк, что ты потеряешь сознание. Ну, посмотрим. А я сейчас буду думать, как и где я буду прятать эти две камеры. Не знаю, главное запрятать две камеры. Хочу, чтобы вы увидели с двух ракурсов. Блин, я уже начинаю переживать. Смотрите. Не выключайте видео, окей? Ну что, жду Лерку. Я думаю, не видно будет отсюда, да, она маленькая. Эй, йоу! Привет, мой лучший друг! Ты это кого? Ну тебе говорю, с теми, чем мы тут разговаривать. Или не, я по скайпу общаюсь, да? А вдруг? Что ты там вытрушишь? запашка Я а -а -а. Как трешак уже? Нормально. Нормально? А Что ты уставший? Усталась? Да, типа дурной вопрос, да? Так куда ты хоть и выйдем поговорить? Иди сюда. Что ты сразу от меня это делаешь? Вечно куда-то двигаешь. Как тренировка хоть прошла? Нормально. Нормально? Mm. Точно. Такая вся поникшая. Сделай чай. Давай чай попьем. Да попьем чай хоть. Посидим поговорим. Хлад. Хорошо? Закопити. Поставь чайник. Что это? Чего делаешь? Ага. Который-то не кипит. Это потому что ты его пос... а, ты поставила, да? Uh -huh. Ну ты столько воду залила, правильно? Ага. Uh -huh. ну, нормально. А бананы съела уже? Ничего, что ты съела. Я ни одной ты... штучки даже не съела. Она очень вкусная. Я тебе могу один дать, если хочешь. Хочу. Труп. Ты да вот, да вот, вот, вот. блядь. Mm -hmm. Что ты сразу лезешь? Mm -hmm. Вот это, это та, стала, да? да? это та, которая занимается на тренировках и устает, ну, да? Ну что я руками мухаю? Дай, дай, дай, дай, дай, дай. Все, вот. Ну, Лера, ну блин, ты пипец, ну поставь ты. Ну, тебе приятно, вот кому приятно вот так вот на, вот так вот, вот так руками мухать, кому приятно? Тебе. Ну, романизи, блин. Блин, ну что за ребенок-то? Я тебя, блин, отправлю сейчас знаешь куда? Куда? В ванну там закрою. Она закрывается, с той стороны. На манись, да ну я не люблю перед. Лер. Ну блин, ну будь. Ну что ты делаешь? Мне тебе нравится бесить. Я знаю, ты смотри, потому что я тебя буду бесить. Кашель. Тебе сам, наверное, приболел уже. Ну какую ты поделишься, я даже не какую-то кушаю. А? И вот это тебе можно? Да. Представляешь? Угу. Я хочу пробовать твой банан. Какой. М -м -м. А вообще вкусный? Ну вообще, да. Это мой самый любимый деликатес. Что, не нравится? Не нравится? Ммм? Не, серьезно. Не. Ну вот это оно очень сладкое, Лед. Оно сильно сладкое, пипец. А мне его можно? Ну, тебе можно, тебе нельзя. Это. У Лены спроси. Лена сказала, что можно. Вот это вкуснее. Менее сладкое. Мне больше, больше, чем в Ну вот это, хотя и то, и то сладкая гадость. Я не могу, но реально, но очень сильно сладкое. Что такое? Что такое? Что такое? Музык! Тихо, тихо, тихо! Чёрт моё языком! Лера! Я не высылаю! Давай ты его высылал? Я не высылал, он мне, мне пучёт! Такой выпей холодной воды! Я не могу, он распух! Чёрт моё языком! Ну ты! Что делаешь?! Я не знаю что делать! Давай скорую Ну пошли содействiewying GetToma! Я не знаю что делать! Я не знаю что делать! Выпей еще холодной воды! Она уп держит? Что делать? А я не могу! Он я испугаюсь! Ааа! Что делать? А? Что делать? Как это делать? Не знаю! Что делать? Ну больно, что? Что делать? Давай скоро? Угу! Угу! Он у меня вылез, смотри, он такой большой. Посмотри. Что делать? Красный. Да, <Слыш> нормальный язык. посмотри. Да <Странный> смотрю. <Странный> так <Странный> О, о, о, Что, да. Дай! Нет, я он с... упал уже на поле. Дай! Что, да? А! Похож? Похож? Ну скажи! Я с тобой мыть пить не буду. Похож на настоящий? Слушай, я его помою. А, где камера? Я не где камера? Какой камера? Ты меня пранканула, я без камеры. Где камера? Я не ставил камеру. Тебе скажу, что тебе повезло. Спасибо. Ладно, вон камера стоит наверху. ха ха ха ха ха Вон камера. Василиса, блин, прекрасно. А как я ее увидела? Ну, как ты ее могла увидеть? Как ты ее можешь увидеть, если она такая же белая? Ребята, ну я не знаю, получилось ее развести? Не знаю, Ну шо? А ты повелась или не? Или сразу поняла, что она какой-то... Не дам я тебе рахатлаку больше. Да я его сам возьму, слышишь? Ребят, в общем, в общем, вот такое получилось видео. Не знаю, вам понравилось или нет. Обязательно ставьте палец вверх. Ну что ты меня пачкаешь? Обязательно ставьте палец вверх. Подписывайтесь на наши оба канала, потому что на лайв-канале у нас видео каждый день.